Лишний вес – это не шутки а ожирение тем более. По данным ВОЗ, каждый год от ожирения в мире гибнет примерно 3 миллиона человек, и эта цифра с каждым годом стремительно растет. Нет такой системы в организме или органа, которые бы не страдали при ожирении. С лишним весом качество жизни резко падает, как на физическом, так и на эмоциональном уровне. Жизнь превращается в ежедневную каторгу, из которой человек просто не видит выхода. Срывы при диетах, заедание повседневных проблем, накаляют обстановку и к физическим недугам добавляются психические и что дальше одиночество инвалидность преждевременная смерть где выход лишний вес это западня 21 века из которой многие просто не смогли найти выход вы хотите решить эту проблему раз и навсегда тогда посмотрите следующее видео анимационные ролики line and space